водочкой далекой! канала. Хотел бы поблагодарить в первую очередь себя, потому что я это сам записываю, um, и спасибо вам всем, потому что досмотрели это до конца. Um, всем удачи, видео еще будут.